Давайте закроем глазки и подышим, глубокий вдох через рот и выдох внутрь себя, внутрь своей души. Где у вас сейчас болит, где у вас зажим, где у вас переживания, туда и выдох пускайте. Глубокий вдох и выдох внутрь себя. Благодаря этому дыханию вы входите в момент здесь и сейчас. Надо сделать 3-5 вдохов. Вы почувствуете легкость теле, вам легко в теле, уютно и хорошо. А теперь представьте, как вы оказываетесь под водопадом. И водопад смывает все ваши негативные мысли, смывает все ваши блоки, смывает все ваши зажимы. Он смывает с вас не так, что с физического тела, а с внутреннего состояния. Увидите, как в голове вы становитесь прозрачной, вода смывает. И по реке, через подошвы ног, по реке уплывает вдаль все ваши боли, биды, разочарования. Увидите, как вода наполняет шею, руки, грудь, животик, ноги. И вы стоите чистая, прозрачная, как капля воды, во внутри, легко и хорошо. А теперь окажитесь, представьте, что вы оказались на поляне. И везде, вокруг вас цветы, солнышко сияет. Увидите, как вы наполняетесь теперь божественным светом, как сверху спускается божественный свет и наполняет вас полностью, как водопад наполнял. Также наполняет божественный свет. И теперь вы еще помимо того, что вы чиста, сейчас происходит исцеление ваших ситуаций через этот божественный свет. А далее давайте распустим вашу женственность. В маточке увидите, как распускается цветочек. Лепесток за лепестком. Почувствуйте, как в маточке увидите, как солнышко появляется и заполняет вашу маточку светом и теплом. Почувствуйте нежность внутри себя. Почувствуйте оргазмичность. Как будто у вас внутри появляется энергия и начинает, как волны на море, у вас двигаться, почувствуйте, как эти волны наполняют вас, волны оргазмичности, волны сексуальности, лепестком за лепестком открывается ваша женственность все больше и больше, вы чувствуете состояние легкости в маточке, состояние нежности, состояние божественного потока, и энергии, которые вас плещется и движется. а теперь давайте перейдем в вашу душу в сердечную чакру она находится между грудьми. и увидите, как там появляется солнышко заполняет вас теплом вспомните ситуацию которая вас согревает наполняет любовью и наполните себя любовью полностью. Наполните свое тело полностью светом солнечным, солнечным теплом. Наполните себя любовью. А теперь у каждого человека есть кокон. Это вы как в яйце находитесь, в этом коконе. Представьте, как этот кокон заполняется всей вашей всем вашей любовью. Вы сияете, светитесь изнутри. Вам внутри тепло, хорошо, уютно. Благодаря этой энергии, той, которой вы сейчас находитесь, только в этом состоянии, когда вы раскрутите вот это состояние в себе, только в таком состоянии, подходите к мужчине. Общайтесь с ним, что-либо говорите и доносите нужную информацию. Это мощная энергия женщины. Если вы будете находиться с ней часто, то часто будет исполняться. Вы станете магнитом для притяжения стабильных отношений, финансов, карьеры. У вас будет все налаживаться. У вас буквально будет... И, со здоровьем, и здоровье улучшаться, и отношения улучшаться. и Мужчина вас начнет считывать как женщину, спокойную, гармоничную. Он будет видеть в вас женственность, сексуальность. Вы будете его притягивать к себе на этой энергетике.